Всем привет! С вами Александр. Нахожусь на Московском проспекте. Здесь везде делают дворы. Просто везде. Вдоль Московского. Видите, уже положили плиточку. И потом будут, наверное, насыпать еще земли. К подъездом такую красивую плитку выложили. Красную. Видите? Дворы все делают Да, долго не было цивилизации здесь И главное не то, чтобы один двор Они вот все Вот я просто иду уже обратно Я проходил Уже видел, что здесь сделали Так, как-то надо пробраться Наверное, травку посеет здесь идет работа, делают Сколько кирпичей всяких там на земле С Кинексберга. В детстве постоянно копались Находили монеты серебряные Патроны Сейчас уже негде покопаться, это все заасфальтировано. А раньше было раздолье. какой-нибудь котлован разрывает под строительство дома, и мы там копаемся. Здесь тоже, видите, какое, видимо, все это будет делаться. площадку под машины просто будет европа осталось только фасады домов привести в порядок и все и никакой разницы не будет ну только единственное у нас машины подороже во дворах стоят чем в европе так все будет то же самое. Вот. Непонятно. Ленточками огородили. Видите, здесь тоже будут делать везде. Просто масштабно. А говорят ничего не делается все делается и может там конечно в российских городах что-то и не делается но вряд ли тоже наверное должно быть примерно так же И здесь тоже ремонт. Туда прямо до набережной делают целую улицу. А тут, наверное, не будут делать. А может и будут. Один подписчик написал, что весь московский проспект будут делать. Котяры. У меня вот три штуки лежат. Вот это здание тоже красивое. У меня оно уже есть видео в одном. Мне интересно, двор за этим зданием будут ремонтировать или нет. Это здание вечерней школы Школа 36 Нет, тот двор не делают Наверное придет очередь на него Скорее всего Раз начали прям так Масштабно Там они каждый закуток делают То наверное До этого двора тоже Дойдет очередь Всем пока С вами был Александр Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Ставьте дизлайки Всем пока